Если кому-то нужно продолжить пользоваться токеном, вы можете пользоваться им на доступном интерфейсе MyEtherWallet. А, это на самом эфириуме, да, получается, площадка? Да, да, да, да. Так, открываю ссылку. Эфириум. Так, тут все на английском языке. Ну, да. Так, а если сейчас ну если в этом а, так, в браузере Chrome открываю что с переводом? Угу. Ага, все, перевод. Добро пожаловать. Мы знаем, что материал с щелчком раздражает. Вот там а, вопрос, что иногда перевод мешает а, работе этого майзер Uh -huh. Это я так видел, что кто переводит, он там подключивать начинает. Поэтому, конечно, по-английски. Так, ну ладно, вот я на этот юзер-валет зашел. И с такими же mm -hmm. логином и паролем или как? То есть, вот как бы для меня пока... Нет, смотри, там же написано, сначала нужно экспортировать ключ аватара. Так, чтобы экспортировать, это что нужно по этой ссылке перейти? Это нужно зайти, ну там инструкция, нужно зайти в кошелек эфира. Uh -huh. На аватаре. Там есть кнопочка появилась, экспортировать ключ. Так, это опять мне нужно вернуться на аватар. Угу. С объявления. Так. А, Зашел в кошелек эфириум, открыл его. Получить приватный ключ имеется в виду? Да, да, да, да. Так, он высветится у меня сейчас, да? Не, не, там нужно ввести пароль. Кабинета. И если еще двухфактор, двухфакторку. Ага. Пароль от кабинета, он мне выдадит приватный ключ. Все, я получил этот приватный ключ. И с этим приватным ключом захожу на официальном кошельке. Да, ну вот, там два файла. Там первый файл это JSON, и второй файл это пароль к этому файлу. Там, когда ты будешь на май взорвались, давай сразу тоже откроем. Сейчас проверим. Вышка по-английски, ну ладно. Так, э, там соответственно сенд, эфир и токен сверху. Видишь? Сейчас, сейчас э, я пробую ага. пароль ввести. Так, выдать. Все, он скачал у меня файл в загрузке. Открываю <с загрузки. Вижу файл. Да, распакуй сразу, его. Папка, как мой адрес эфира, ну, сама папка обозначается. Там Пар... Пароль в txt, да? Да. И у меня Пароль, тут Mozilla показывают значок Mozilla как бы, ну, лисичка на шарике. А, смотри, да. там ты распаковал два файла, да? Да, паспорт txt и второй у -у -у. Дже джейсон, ну, на конце. Jason, правильно. У -у -у. JSON это как раз JSON-файл и пароль к этому файлу. И когда уже в MyServality, там будет пункт Case Store JSON-файла, вот через него и заходим. А, ну то есть Мож你說 в MyServality вот этот файл нужно ввести, да? Или... да? Да, да, да, да. Там, когда будешь отправлять токены, но если хочешь, можно сейчас попробовать. Там выбирается пунктик пункт Case.json file. входит в кошелек и все, все там токены лежат. Так, у меня что. Че... А, тут можно просто эту закрыть подсказки, да? креатив да. new wallet. Это так, подожди, а куда здесь? А. Сейчас ты где? На Майзер валете или где? Да, на Майзер валете все. Вот я в исходном. Так, там сверху вторая пункция. Ага, щелкнул по нему. Вот, и выбираешь пункт KeyStore и JSON файл видишь. Ага, выбрал. Вот, справа открылся Select Wallet File. Угу. Там выбираешь JSON, вот этот файл JSON. Нажимаю на Select valid File, да? Да, нажимаешь Select Wallet File. Ага, -а -а. захожу файл, в загрузки, выбираю этот файл JSON, JSON -а -а -а -а -а. Выб... выбрал, и он просит пароль из вот этого текстового, да? вот этого, в в Так, открыть загрузки, а -а -а -а. беру пароль, так. Открывается текстовый документ, оттуда копирую этот пароль, вставляю. Онлак, онлук. он да. Ага. Так, сейчас крутится, вертится шар голубой. Так. No, он, он спрашивает адрес, адрес кошелька эфира, да? Угу. А, ну все, значит, этот кошелек зашел, справа нужно вот будет отображаться количество этиров. Так, количество этира. должна быть по да, твой адрес, количество этиров. И чуть-чуть ниже там посмотри должна быть откусным токен. Эдкуст там токен, чуть ниже, серая кнопочка. Чуть ниже, серая, года, вот. ага. отлично, так, теперь да, заходим на аватар Заходим на аватар, отсюда, вот коп... под монетой, не под монетой, который BBB вот да. А, вот этот, ага, да, вот с... этот, копируем, вставляем И Вставляем, токен-адрес, да, вот, токен-символ да. токен МВЦ, MWC, MWC. Это, это вот этот, да? Не-не, три символа МВЦ. МВС. Ну, можешь лучше набрать. МЕСИ МВЦ Да, верно. А, нет, W, -W наверное. МВС, да. МВВС. Мегаватт контракта. Да. Получилось. Mm -hmm. Так, Decimal 6. Здесь что? Шестерка. 6 Сейф. Сейф. Так, что мы, полу... мы получили? Раз, раз, раз, появится. Посмотри внизу, появился баланс там. 78 вот, тысяч 920 мегаватт контрактов. А, верно. Теперь смотри, теперь ты можешь элементарно их отправлять. Смотри, ну чуть выше. А, давай, сейчас сразу сделаем. Просто мне писал человек, которому там за акцию надо перевести 10 мегаватт контрактов так вот я у него копирую так захожу сюда вот то адрес кому перевести контракты Амонт, смотри, справа чуть-чуть, выбери сначала какую валюту ты переводишь, а ага. МВЦ выбираю. МВЦ выбираю, перевожу 10, 10 штук. Сколько, да, 10 штук, а, видишь, снизу там он, газ лимит, обновился, 36 тысяч. Generate transaction. Генерирую транзакцию. Так. Да, send transaction. Send. Все, я сами шут. Охренеть. И вот почему на аватаре все проще, да? Ну да. Что это делается автоматом там. Ну да, там этого геморроя нет. Так, ну вот я нажал, все, то есть они должны были улететь, да? Так, а он сгенерирует транзакцию или нет? Нажал, поезд. Yes. Да. Все так, вот так. Давай проверим твой. На EtherScan. А, на EtherScan. Ну вот, нажми вот эту кнопочку перейти на изерскан справа. Вот еще. Да. Да. Угу. Не, он чуть не сформулировал транзакцию. Не, но она бывает же там с небольшим. Зависанием. А, ну, короче, ну, в принципе, вот и все. Вот и все функции, что там, вот